Что она говорила? А что она сказала об Аврааме, о Моисее, А, ну это она. Этого следовало ожидать. А как ты ответил? Ой, да надо было ответить ей вот так. Вот так она поймет быстрее. Ты понимаешь? Я хочу рассказать вам о двух еврейских розах. Ну, не о цветочках, конечно, а о двух женщинах по имени Роза. Первая Роза, она была член коллегии адвокатов Союза СССР, очень опытный и очень востребованный юрист. А ее подруга Элла, они вместе были в молодости светскими львицами в той столице, где жили. Они были очень добрыми и верными подругами. И вдруг в начале 90-х Элла уверовала. Очень такая уверенная в себе, очень твердо знающая, чего она хочет, уверовав, она первым делом, конечно же, начала говорить о Боге именно со своей подружкой, Розой. И когда я познакомился с Элой, Элла решила познакомить меня со своей подругой. Периодически я приходил, и с Розой мы говорили о Библии, о Боге, даже молились, она всегда охотно делала все то, к чему я ее приглашал. Но заканчивало все следующее. После молитвы она говорила, ты не видел там в магазине хлебушек привезли? Я очень люблю свежий хлебушек. Эла же при встрече со мной допрашивала, ну как прошла встреча с Розой? Что она говорила? А что она сказала об аврааме о Моисее, А, ну это она, ну это Роза. Этого следовало ожидать. А как ты ответил? Ой, да надо было ответить ей вот так. Вот так она поймет быстрее. Ты понимаешь? Эла очень, очень любила Розу, потому что все чаще и чаще она говорила, заходи к ней и молись. Я заходил, молился. Роза была очень большой и крупная женщина, она была диабетиком. И диабет иногда называют ласковой убийцей. Он делал свое дело, неотворотимо. Я приходил, молился, я призывал Розу э, и рассказывал, что мы же не знаем, как э, в одночасье диабетики могут уйти. Все это не имело никакого воздействия. Но наступило время... И Розе стало очень плохо. И мой последний приход мне открывал дверь уже совершенно незнакомый мне человек. Это был дворник, которому Роза приплачивала, чтобы он что-то делал по дому. Я пришел к э, Розе кровати, она уходила. Это уже было понятно. И тогда я сказал, Роза, вы понимаете, что вы уходите? И Роза ответила, очень осмысленно ответила, да. И я сказал, а вот теперь будем молиться? И Роза сказала, да. И эта молитва была совершенно другой молитвой. Это была молитва осмысленная. Это была молитва человека, который увидел то, что... Ранее ему никак не открывалась. Через два часа Розы не стало. Но, знаете, она успела. Она успела примириться с Богом. Но я обещал вам рассказ еще и о второй Розе. Когда я приехал в этот город, мой товарищ, уезжая, как бы передал мне смену. «Вот смотри», – сказал он, – вот эта роза уже два с половиной года я прихожу к ней мы читаем библию молимся ну все как обычно приходи тоже к ней общайся с ней служи где-то в течение четырех с половиной лет мы встречались с розой общались читали библию разговаривали пытались увязать э, случаи из ее жизни с библейскими текстами э, и она даже делала правильные выводы, но, знаете, все оставалось на том же духовном градусе. Я познакомился с ее сыном Евгением, полковник в отставке. Очень умный, хороший, насчитанный человек. Вы знаете, он быстрее, чем Роза, принял и шел в свое сердце. Он быстрее, чем Роза, стал отзывчивым, приходил к нам на шабаты, ходил в те собрания, куда я его приглашал. Роза оставалась на том же, как я уже сказал, духовном градусе. На самом деле это неверие, то есть умом она все понимала, а вот сердцем она принять до конца не могла. Я уехала из этого города, и прошло еще где-то года четыре с половиной, и мы встретились с ребятами, которые после меня посещали розу. «Ты помнишь розу?» – спросил один из них. Ну, разумеется, я помнил розу. Так вот, завтра она принимает водное крещение. Ну, или, как говорим мы, э, по-еврейски, твела. Что я хотел сказать? Через принятие Мессии Ишла, Иисуса Христа, две еврейские розы, по-настоящему, подлинно, навечно расцвели.